taking off the motherfucking set. Всем хай привет, с вами Дэнни Дэнни Модс. В общем-то сейчас вы видите Фон GTA 3.1 Изначально хотел делать ребилд Но сделал ребилд, плюс докинул всяких приколов, что-то изменил. Но перед обзором хочу напомнить, что я геймю на сервере СамПРП В основном на СамПРП Legacy. Ну и в принципе на всех серверах действует мой промокод хэштег Дэнни. Вводи его и получай всякие плюшечки от SRP коинов до вертов, купоны на машины, скины, тюнинг, а также промокодом хэштег дэни у вас Плюс 50 к удачи на рулетке Сейчас будет проф Как мой реферал подписчик Тимасик поднял много лямчиков На сервере сам РП Легаси Ооо, так это много, слушай <последствую> смотри, смотри, что там оу, смешник, смотри <последую> а, а, а. ну, все, <последую> ты миллионер Опа-ся. нормально. Ну что, вот фон GTA вот вы увидите, что я тут поменял, я не помню, давайте вспоминать. Первое из того, что мне драхали мозги, и в принципе недавно я это самый почувствовал, это скины, то что они все черные, черно-белые там, и на коптаках как бы не различаю. Я недавно реально погоптился, потому что я когда делал фон ГТА, я не коптился, не любил копты, ну и в принципе, сам это я не мог почувствовать. Вот недавно я покоптился и реально зачуял, бегу такой на копте, думаю, о, так это кентики мои, и по итогу, ну, а это враги оказались, и я убил их, конечно, но все. Теперь каждая банда имеет свой оттенок, то есть вот у данного скина повязка синяя, он дрифует. Скины немного кринжовые, так что я оставил и стандартную версию, и, ну и покрашенную. Пушечки, пушечки, пушечки, Такая вот бита. Иконочки делаю раскол. Еще для ребилда флекса. Ну там была версия 200 мегабайт. Так что вот такая вот. но ну, у меня тоже будет версия 200 мегабайт. Так что смотрите дальше. Такие вот пушки, иконки. Вот шутганчик. эмочка Рифа. Фисты. Я поставил такой скрипт. Фист uh, чанчер. То есть пишем. Фист один. Вот первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой. А, также из приколов добавил всякие мелочи, типа вот такого. вот Такой мини прикольчик добавил, замену на попугая. Это мини Дэнни, который у меня на аватарке на ютубе, которая yeah. сейчас у вас белая, скорее всего. И у меня тоже. А, вот такой вот мини Дэнни сидит, чисто чилит на, на, на, на плече. Еще из мелочи, там добавил, типа, звук с удаления камеры. Еще давно мне бэкбонус говорил, я такой, да, да, и хуй забил, короче. Но ну, сегодня ночью, я сегодня даже утром, перед сном, я сделал такой вот прикольчик. А, также, вот, звуки меню. Убрал музыку в меню, потому что, ну, меня это, ну, честно говоря, уже подзаебало. Пускай будет, ну, тихо. В основном, вы же, когда играете в сампик, вы там, слушаете что-то, и нахуй музыку в меню, верно, верно. Еще всяких мелочей я убрал. А, фикс коллизи деревьев. За них вас варнили, я извиняюсь, фикса коллизии нету. Из оптимизации удалил много всяких ненужных лево, заменил это все к гаменю. Вот здесь все настроено, все есть, альтернатива, звуки, все такое. Бля, вообще я реально я не помню что я сделал, но сидел на дней 5 наверное в сумме, а обзор такой маленький. Ну вот еще машинки затеганы. Ну видимо все, как будто бы да. Далее вы увидите версию для слабых компов, 200 мегабайтов, а, но постэфиксы, югенеры e и все такое, в общем-то давайте к версии для слабых компов. В общем-то вот версия для слабых компов, а, как вы наблюдаете она не такая уж и серая, потому что колор-мода нету, так как у нас выключено постэфикс, а, соответственно колор с ним работать не будет. Но если у вас видеокарточка Nvidia, вы можете нажать Alt 3 выбрать стиль, добавить и например черно-белый. А, здесь что-нибудь накрутить вот такое вот. И что-то у вас будет такое черно-белое. Но если у вас нету видеокарты это видео Соболезную. Ну и вообще, не знаю, жрет она фпс. Скорее всего, да. В принципе, вот сборка. Весит в архиве она примерно 200 мегабайт. Дороги я закинул в GTA 3. Они все, все такого же качества. 128, как и на той версии. Деревья тоже чуть-чуть прожал 128 в основном. Uh, вот я выстрелил, звуки на югенрале, я фастить не умею. Также стоит скрипт с hg меню, вот тут югенрал, миллион звуков. Вот, звуки более выключены. Boost FPS. Все, все настроено, все хорошо. Фризить не должно. Кстати, если будет фризить на обоих версиях, то лучше что-то почищать в модлодере, потому что модов там реально дохуя. борка нагружена. Я не отрицаю, я очень много модов сюда сделал. Вот, держу в курсе. Удаляйте, чистите. Ну и в принципе, я не знаю, что показывать. Реально, я... Я дурак. Я когда делал ребилд, что-то дополнял, я ничего не записывал. Поэтому обзор такой тухуй. И я ничего такого не показываю. Ну и дурень. В принципе, все. Всем пока, всем подани. Да не О, добью. Санчик, Санчик. Пожить, пожить, пожить. Бля. У оружие Что ты на, на yeah. У меня Это была жесткая бойня. Я ее осилил. О, о, о. Друг, друг. Оу, я его убил. Это называется флик шоу. когда он, да, говорю. Сейчас поговорить. Убил. Ой. Ой-ой-ой. А, они закончились. Тут можно похилиться. Вот ему впаду до да, доехать, блядь, до квадрата. Меня блядь. Он заебал! Перекачик-то, ёбанный, нахуй. Ну я сейчас напрягся. на самом деле и испугался. А, ну все мы выиграли по, по, по. фрагам получается. Похуй своих заебашь. Бежал. ну такая терра будет крышерская интересная я думаю ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. Вот так что то забрал еле как второго убрал бля вот минус x2 то что блядь убрали короче бустые и нету нарко секундного ну, сколько минутное только тогда вот так накидаем кому то добивной добивной Стрийфую накидать, он бежал. Пора начать охоту. Бля, не успел спиздить. Ой, я боюсь. Я боюсь. А, нихуя у меня так зацубагол вниз, красиво, прям Это называется киберспорт самповский, типа, топ-1 СНГ, наверное, какой-то там бегает. Бля, где я нахуй? Оу, uh, вот это красиво сейчас приземлился правда чего добил ну фраг не цель но ну, прикольно было типа боевик форсаж 9 последний заезд сука блять всемку всемку всемку похуй вот так вот надо пожить надо выжить просто здесь они до меня не дострелят где он тут опа вот я поймал дружочек спрятался а я тут уже надо помочь кенту а что это Самочки добью унизить его. Бля, тут учело дом. Жалко добряка. И он, наверное, будет жаловаться, да. Что его спаун килят. А ему надо спаун менять. Ну, дурачок, он просто типа дает фраги в квадрате. Отдает, да, отдает. Блять, опять добил. Сколько я добивать-то сегодня не буду? Опять добил. Ой, что-то жестко будет, ой, -ой, -ой. Телепортатор какие -то. Ну они нормально так не Ненавижу этот баг самповский, сука, пиздец. Кончу лизергину, убил тока и все. Ой-ой. Что-то сегодня много раз вот с такими прыжками туп. Ой-ой. Хотя бы так, хотя бы. Давай. Мобдив, ты по-любому слабенький. Это что, трипл? Ну, дальше не осилю, Камшот лизер гид меня переиграет. О, я какое-то место даже занял. У меня год килса нету, но давай посмотрим, сколько я дал. Да не, мозг, 5 на 2. В квадрате 5 врагов дал. Слушай, неплохо.